Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Наступает время огородной рассады и у меня уже проклюнулись семена перцев. Для того, чтобы из них вырастить рассаду, сегодня я буду шить из нетканого материала специальные мешочки. Для этого я возьму укрывной материал спанбонд, но так как он у меня очень тонкий, я решила, что буду шить мешочки для перцев с двойными стенками, для того, чтобы от, э, от влажной земли этот материал не порвался. Возможно, кто-то спросит, а зачем шить такие мешочки для рассады, если можно спокойно взять баночки, пластиковые стаканчики, коробочки из-под молока или кефира? По рассказам садоводов-любителей, именно в таких мешочках рассада овощей и цветов Чувствует себя наиболее комфортно. Корни растений дышат и никогда не загнивают, а также получают оптимальное количество влаги. Такие мешочки с рассадой устанавливают близко друг к другу в обыкновенные поддоны и поливают их не сверху, а именно в поддон. И тогда растение берет себе влаги столько, сколько ему нужно. Каждый мешочек будет примерно вот такого размера. Высоту. Он будет около 20 сантиметров, а в ширину 13 сантиметров. Я сложила материал в 4 слоя и потом загнула пополам. И по этой линии я просто отрежу. Теперь я эту длинную полосу сложу вдоль пополам в два слоя. И прошью на швейной машине одну строчку вдоль всей длинной ленты. Теперь получившуюся длинную такую трубочку я разрежу на кусочки длиной около 20 см и зашью низ у будущего мешочка. Перед зашиванием донышка я сложу его гармошкой. И тогда мешочек с рассадой будет стоять в поддоне ровно. Выворачиваю мешочек и иду наполнять его землей. Вот так выглядит сшитый мной пакетик с грунтом для рассады перцев. Сюда вошло пол литра питательной смеси для перцев. При желании можно краешки загнуть, а когда будет перец подрастать, то дополнить его дополнительно грунтом. Сажают растения в грядку прямо в таком мешочке. Именно этим они и хороши. Ведь при посадке корни растений не ломаются и сохраняют свое здоровое состояние. А под воздействием влаги и земли эти мешочки со временем намокают и разлагаются в земле. В этом году я хочу попробовать именно такой способ посадки рассады всех своих овощных культур, перцев и томатов. А вам желаю богатых урожаев! Всем пока-пока!